Какие есть критерии для выбора гелей, почему их два, и, да, почему один с а другой без? Мы имеем две формы выпуска: это 5 и 13 мл. Большие гели используются обычно в кабинете, а маленькие выдаются пациентам домой для самостоятельных процедур. Принципиальное условие выбора заключается в том, что если у нас есть агрессивная активная патогенная флора, то мы используем гель с антисептиком. Если мы работаем в санированной полости рта и какие-то плановые мероприятия, то тогда мы применять можем гель с корой осины и дигидрокверцетином. Ну и также речь идет о каких-то экстренных ситуациях, чаще всего это будет гель все-таки с дегидрокверцитином, а не с антисептиком. Есть пациенты, которые достаточно длительно применяют, и уже есть клинический опыт наблюдения, который говорит о том, что не меняются никакие параметры. В полости рта и наброс состояния стабилизируется, чем обусловлен уникальный состав и комбинация с Поэтому мы выбираем гель с хлоргексидином тогда, когда нам нужен антисептик когда проводится хирургическое лечение потом мы используем гель для ухода за полостью рта, когда это ургентный какой-то внезапный да, экстренный прием врача, неплановый, либо при подостром пародонтите, либо положение, поражение слизистой оболочки полости рта. Везде, где есть активный инфекционный процесс, но применять мы его можем только до трех недель. Гель с экстрактом осиновой коры и дигидрокерцетином мы применяем, например, при альбиолитах и Можем носить лунки зубов. Это плановый прием врача, это профилактика стоматологических заболеваний, установка формирователей десны, вот как одно из таких серьезных направлений, где мы можем увидеть эффективность даже от однократного нанесения, потому что через 7 дней даже при условии пересадки трансплантата, случай есть в этом. Журнале, который мы с вами смотрим сейчас вместе, и в дальнейшем я тоже покажу и прокомментирую все подробно, покажу другие способы применения. Но именно установка формирователя Дисны нам открыла глаза на то, что мы формируем полноценную манжету в этой зоне, у нас нет смачивания на формирователь Дисны от контакта, и все сосуды погружены под эпителий, то есть там формируется адекватные манжеты, и даже в среднем через 7 дней мы можем брать уже процентов протезирования, а бывает и раньше мы применяем гель там, где нет инфекционного процесса, либо для ну, регулярного, систематического или вообще постоянного ухода за дёслами. Есть 18 основных направлений, которые мы определили в использовании. Я коротко их перечислю, а системный подход на основании МКБ-10 мы рассмотрим в одном из последующих вебинаров. Первый – это забор аутотрансплантата с буграя или с неба. Мы наносим гель в конце, когда уже кровотечения нету из раны. И либо была установлена губка, она потом удаляется. Для чего это делается? Для того, чтобы уменьшать, во-первых, болевые ощущения, снижать реактивный отек и защищать рану за счет биоадгезивной основы. Потому что у пациентов, у кого происходил забор трансплантата, конечно же, болит. Что есть повреждения надкосницы, как минимум ее, волокнистого слоя. Поэтому мы можем применять одинаково здесь любое из гелей, который, в общем, в врача, или больше нравится. Структурно они действительно немножко отличаются. Один имеет за счет содержания твердых компонентов чуть более такой пастообразную консистенцию. Это гель с дегидрокарцитином и экстрактом осиновой коры именно за счет своего компонентного состава. А гель с он все-таки такой более именно гелевой формы, по консистенции они тоже имеют небольшое различие. Это лечение пародонтита комплексное, конечно, когда выполняется кабинет на скайлинг, плейнинг полировка поверхности корня и аппликация геля на десне уже после манипуляции. В дальнейшем пациент между приемами кабинетными наносит гель дома самостоятельно для улучшения состояния десны и слизистые. Это любые операции в полости рта, мы наносим на высушенные швы до 2-3 недель максимум. Также очевидно, что это гель с антисептиком в избежание образования осложнений именно инфекционного характера. Это инфекционные поражения слизистые. После необходимых манипуляций мы также наносим, да, и применение вообще антисептика оправдано при плохой гигиене, поэтому мы будем выбирать гель с антисептиком. Это достаточно распространенные ангулиты, если имеет уже место инфекционный процесс бактериальный, да, то есть это не первый день нанесения, то мы используем гель с антисептиком. Если это вот экстренное нанесение, то мы можем обойтись гелем с гидрокверцетином и даже не довести до осложнения этого процесса. Хилит аналогичная история, тут и принцип выбора точно такой же. Установка ФДМ сразу на операции, когда мы используем одномоментный протокол и ушиваемся вокруг формирователя десной манжеты, мы наносим внутрь имплантата гель с антисептиком или гель с гидрокерцетином, а оставшуюся массу геля размазываем по наружной поверхности формирователя десной. И именно вот это сохранение внутри манжеты при контакте с формированием десны обеспечивает первое антисептическое действие, а второе восстанавливает десневую манжету в достаточно ранние сроки. Это натирающие съемные протезы или натирающие брекеты или ретейнеры. Здесь, поскольку нет необходимости применения антисептика, мы используем гель с гидрокверцетином. Гель может наноситься на высушенный протез или на высушенный участок соответственно, десны, и слизистый. А может быть и так, и так, и тогда даже протез будет за счет биоадгезивной основы тоже дополнительно прикрепляться по анатомии альвеарных отростков. Ношение брекетов-ретейнеров. Дело в том, что мы можем наносить воск на брекет, но при этом поврежденный фрагмент десны, щеки или слизистые или губы, он так и остается незащищенный и вынужден восстанавливаться самостоятельно. Здесь, используя гель на этот участок, тем самым мы стимулируем авторегенерацию, как рассмотрели механизме раньше. Это лунки удаленных зубов и сухие лунки. Есть опыт применение тоже при альвеолите. Мы закладываем высушенную лунку или, бывает даже случай, на да, голую кость. Короткие уздечки и тяжи, где требуется уход, особый за счет труднодоступных мест и образования, например, стоматитов, или какая-то готовность пациента Вот в это осенне-зимнее время, когда у них наиболее сложный период. И это у пациента, например, с синдромом открытого рта, либо кто очень много э, говорит или артикулирует каким-то образом, ну и так далее. Это пациенты, у кого высокий тип улыбки, например. Низкий уровень гигиены или склонность к образованию зубного налета. Например, это курящие пациенты, у кого другие вискосные, качества десны даже. Ну и, соответственно, все остальное вытекающее тоже. Поэтому это своего рода такая мотивация пациента. Мы можем делать гигиену эту как в кабинете первоначально, так и в дальнейшем и дома. Тем самым показывая пациенту, что его состояние оно может быть намного лучше чем он приходит к нам. Ротовое дыхание любого генеза, когда требуется уход, но ну и опять же готовность вот в это время. Нам в этих случаях не нужен антисептик, поэтому можем планово применять гель с экстрактом массивной коры и дегидрокверцитин. Нарушение височно-нижечелюстного сустава, что сказывается на а, там, скучности зубов, и как, требуется комплексная реабилитация, гигиена и соответствующая профилактика а, дальнейших проблем. Также применяется кельбезинцептика. Пациенты с ограниченной возможностью, конечно же, требующие э, постоянного ухода. Это мы можем говорить и о проблемах опорно-двигательного аппарата, и, и инсульты, и, ну, и различные другие состояния, да, и просто онтологические пациенты, у кого есть химия, радиомуказиты, возникают после различных видов терапии. Им требуется особое восстановление слизистой и петализации, с которой ну, есть очевидные проблемы за счет остановки. Э, деление быстро делящихся клеток, которые не представлены, клетки малигнизированы. Поэтому за комплексная реабилитация, гигиена и профилактика, которая требует, конечно особого внимания. Это операция синус лифтинга. Ну, вот я пока не могу вам рекомендационно потом говорить. Но есть случаи применения внутрь синуса. Но обязательно мы наносим на швы. Как сегодня мы посмотрели это в ролике при операции поднятия верхней челюстной пазухи. Увеличение объема. Это филинг или сглаживание десны, но мы рассматриваем филинг не инъекционный, а только травматичной иглой или зондом мы в карман наносим. И тут гель с андисептиком, поскольку он требуется все-таки обычным пациентам, например, с пародонтитом на этапе их ремиссии на этапе лечения, купирования, обострений или первично возникающих острых состояний в случае острого гнойного пародонтита. Поэтому это приводится без инъекции И установка формирователя Дисны на любом сроке. Через неделю наблюдается прям заметное уплотнение десны формирование десневой даже если была пластика, например, с аутотрансплантатом в этой зоне по разным причинам по причине недостатки объема мягких тканей. Сегодня мы на этом закончим. И дальнейшее, что забегая вперед в следующий вебинар, расскажу вам подробно о классификации МКБ-10 и тех состояниях, которые были выбраны нами, и где мы можем применять гель, пошагово и подробно